Дорогие друзья, дамы и господа, открытие очередного международного авиационного салона, организатором которого в течение 15 лет является наша страна, является Россия, событие для нас в высшей степени знаменательное. Это не только выставка и аэрошоу мирового класса. Макс стал главным авиационным праздником нашей страны. Он продолжает исторические традиции авиационных парадов и воздушных праздников, которые проводились всегда в нашей стране. В эти дни сюда, в Подмосковный Жуковский, будут приезжать люди самых разных и профессий, и возрастов. Но особенно много обычно бывает молодежи, что говорит о том, что романтика полетов, интерес к авиации, к освоению космоса по-прежнему остаются Притягательными. Мы гордимся тем, что за короткий период МАКС не просто занял достойное место в ряду авиационных салонов мира, но и утвердился здесь в позиции одного из лидеров. Полагаю, что все участники и гости нынешнего салона смогут убедиться, насколько выросли возможности салона. В этом году число экспонентов увеличилось на 30%. Свои достижения здесь демонстрируют 780 отечественных и зарубежных организаций. МАС принимает официальные делегации из 110 стран мира. Мы рады, что количество зарубежных участников выставки постоянно растет. Мы и дальше будем развивать салон как площадку для заключения контрактов, развития международной кооперации в сфере авиации и космоса. МАС 2007 предъявляет свою новую философию организации подобных мероприятий. И речь не только о развитии инфраструктуры салона, его четкой систематизации. А здесь вы видите построенные современные крупные удобные павильоны, создана необходимая инфраструктура связи. Но главное, это программный характер авиасалона, его научные конференции и встречи специалистов, семинары, активное участие в салоне ученых, конструкторов, инженеров. Совместное обсуждение ими важнейших направлений развития авиации и космоса – одна из основных фундаментальных новинок российской выставки. На массе 2007 представлены практически все ведущие разработчики и производители авиационной и космической техники. При этом особо отмечу системообразующую экспозицию Российской Объединенной авиастроительной корпорации. В ее планах активнее выходить на мировой рынок с конкурентоспособной пассажирской транспортной авиацией. Кроме того, перед Россией стоит задача сохранения лидерства в производстве боевой военной авиационной техники. На салоне представлен и уникальный космический потенциал нашей страны. Подчеркну при этом, что Россия, у которой появились сегодня новые экономические возможности, будет и дальше самое пристальное внимание уделять высоким технологиям их развитию. И, разумеется, не могу не отметить одну из самых ярких традиций МАКСа. Это насыщенная программа воздушных показов, где продемонстрирует свое мастерство лучшие пилотажные группы мира. Здесь же состоится и розыгрыш группы мира. Желаю всем участникам проявить свое мастерство. Уверен, что наша публика будет принимать одинаково доброжелательно с вниманием и восторгом всех участников. Но, конечно, при проведении подобных мероприятий здесь, в России, особое внимание публики будет обращено на российских участников. Поздравляю вас, уважаемые дамы и господа, с открытием международного салона. Который обещает стать крупнейшим форумом делового партнерства в сфере авиации и космоса. Желаю успехов. Благодарю вас с